дорогие друзья! В эфире радио национально-освободительного движения и информационного агентства «Национальный курс». Мы начинаем наш традиционный виртуальный круглый стол, который проходит по воскресеньям в 11 часов. Сейчас в студии у нас находятся Михайлов Руслан, город Казань, Станислав Матвеев, Нахабина, Татьяна Чуброва, Санкт-Петербург, Алексей Бурунчанов, Санкт-Петербург, Олег Богатырев, Москва и Александр Зенин. Москва. Ну и я, Максим Нургалеев, набережная Челны. Так, сейчас мы продолжаем тему «Народный суверенитет». У нас есть несколько вопросов от наших зрителей. В комментариях мы их тоже озвучим. Но сейчас по традиции у нас начинает Станислав Матвеев. Станислав, вам слово. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые соратники. По традиции уже хотел бы начать с определения народного суверенитета. Что такое есть народный суверенитет? Суверенитет народа, он же народный суверенитет, конституционно-правовой принцип, выражающийся в неотчуждаемом праве народа определять свою судьбу, быть независимым носителем и выразителем верховной власти в государстве и обществе. Но когда... Данная тема прозвучала у президента 15 января этого года. Он там обозначил, что суверенитет народа должен быть безусловным. Он хотел как раз, чтобы и в обществе началась, так сказать, обсуждение данной проблемы, потому что у нас народ не является суверенным, то есть его нету априори, потому что на оккупированной территории его просто и быть не может. Обеспечением народного суверенитета может стать только свободное государство, освобожденное от оккупации извне. Вот. Президент поднял данную тему, но у нас, опять же, почему-то мы активно не очень-то обсуждаем ноде, внутри ноды. То есть. Вот только, получается, на вашей площадке, Максим, эта, эта тема как-то еще обсуждается, а больше нигде. Ни, ни из одного ресурса больше не слышно об, об этой теме. Вот это вот как бы странно. Ну, я, в общем-то, пока все. Следующий Алексей Бурунчанов, Санкт-Петербург. Здравствуйте, соратники. Вот, конечно, хотелось бы дождаться нам Евгения Алексеевича. Да, чтобы он нам, э, вот именно по этой формулировке, которую Станислав сейчас озвучил, да, вот, немножко раскрыл, вот э, после э, достижения государственного суверенитета, да, как мы придем к суверенитету народному, как наш народ э, будет э, являться выразителем, выразителем верховной власти, вот, есть про это разговоров нет, значит, значит, а есть разговор только о, о том, что необходимо поменять элиты одни на другие. Вот. значит, а... Вопрос возникает такой, что вот двигаемся мы не к тому, что у нас сейчас будет формироваться новый класс, новый класс национальных собственников, вот, крупного бизнеса, значит, которые будут оторваны от народа на самом деле. Вот. И как то в данной ситуации народ будет выражать э, свою, свою верховную власть? Ну, тоже большой вопрос. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы Евгений Алексеевич нам все это пояснил. Вот. Вопросы возникают. Вот. Вопросы возникают. Такие же вопросы задают и э, люди, которые подписывают наши коллективные обращения, да? э, интересуются, да, что будет точно. дальше. Да, мы все понимаем, что надо освобождаться. Вот. А что будет дальше? Что будет дальше? где будет народ, вот. будет ли он у руля, будет ли он сам определять свою судьбу. Понимаете, эти вопросы, конечно, хотелось бы обсудить более подробно, и Евгений Алексеевич, я думаю, хотелось бы, чтобы он раскрыл нам все это. Так, следующий выступает Олег Богатырев. Друзья, поскольку мы затрагиваем народный суверенитет, то надо говорить о людях. И э, надо говорить о власти. И сейчас мы видим, что кабинет э, Мишустина, он имеет такой э, технократический э, характер. То есть, исполнительная власть она и, и, идеологизирована. То есть, просто технократы. Но эта тенденция давно идет уже. В нашей власти она инициирована, то, по сути, ну, на мой взгляд, Кириенко, который в аппарате президента. И он, в общем-то, начал вот эту программу технократов-губернаторов. И задача тут одна, то есть улучшить качество жизни, чисто социальное качество жизни граждан. И речь не идет здесь о каких-то идеологических настройках общества. И это неспроста, я думаю, поскольку <coughs> вот эта конструкция, которую сейчас Путин выстраивает во власти, она <coughs> будет иметь идеологическую настройку в виде Госсовета, который сейчас возводится. Сейчас Госсовет он имеет такую нейтральную как бы форму. И не участвует во власти а после принятия поправок в конституцию он получит вес политический вес и по всей видимости владимир путин возглавит госсовет но так как у нас общество капиталистическое поэтому государством по сути управляют кланово-корпоративные структуры и они сейчас борются, поскольку до этого структура власти, она обрела определенное равновесие, то есть эти структуры клановые, они друг друга не грызут так, в равновесии, то сейчас вот эта волна поправок в Конституции, она вызывает опять пересмотр равновесных вот этих позиций, этих клановых структур. Там силовики, регионалы, там в общем, несколько. Семья Ельциных, там, все они по сути занимаются тем, что хотят использовать ресурсы государственной власти для усиления своих властных позиций. Ну, вот такая реальность любого капиталистического общества. Вот то, что мы имеем сейчас. Команда Кириенко с президентом, она занимается тем, что потихоньку выводит активы под государственного управления, то есть ослабляет вот эти кланово-корпоративные структуры, которые yeah. борются за власть. Власти им нельзя давать по определению, поскольку любая вот эта бизнес-структура, она работает на четвертом приоритете управления экономическом то есть у них на первом деньги, власти деньги. Идеология более высокий приоритет управления их вообще не интересует. Но Путин, зная это, он не допускает их к власти и поэтому концентрирует экономические активы под государственным управлением. Это, на мой взгляд, очень правильно. А вот уже третий приоритет управления идеологический. Он держит для госсовета и держит его для народа. Вот именно народ будет определять идеологическую повестку развития России. Так я вижу, это исходя из конструкции вот поправок к Конституции. Сейчас он, Путин обозначил широкое участие гражданских масс в обсуждении поправок. Это уже есть первый шаг на, к народовластию. Дальше будут формироваться группы, и сейчас вот эта группа по поправкам в Конституцию она, в общем-то, состоит из разных и национальности и социальных в общем-то пластов общества и достаточно интересная работа проводится поправок очень много вот к 14 февраля будут принимать решения, какие поправки оставить какие там нецелесообразно вот но <правка> надо готовиться к тому что будет запрос власти в общество прийти и рассказать какую идеологию мы строим то есть вот путин он делает именно так на мой взгляд и сейчас это понимает только национально-освободительное движение вот пикеты передачи подписей в органы власти региональной и федеральной власти вот эта наша работа она будет очень востребована и по сути мне кажется президент опирается вот именно на нашу работу потому что те же коммунисты, они не, не, ничего умнее не придумали, чем выйти на улицы и протестовать. Какой смысл в этом, я вообще не понимаю. И Поэтому мы, я считаю, вот национально-освободительное движение сейчас на пике развития событий, развития структуры власти в России, и наиболее адекватно понимает политическую ситуацию. Поэтому двигаемся в правильном направлении. Мне кажется, далее это будет разработка идеологии, с которой мы будем жить. И в этом надо принимать активное участие. То есть создавать группы идеологические, обсуждать, как, нам, как мы видим будущее, на базе какого прошлого мы формируем свою идеологию. Ну, вот такие вопросы будут насущными вот скоро в ближайшее время поскольку центробанк вот он тоже уже под давлением <coughs> находится уже ставку вот заседания директоров решили снизить еще сейчас 66 процентов но а инфляция все равно 3 процента официально то есть явно завышенная ключевая ставка но здесь видится борьба внешними силами, то есть еще какой-то недостаток власти в России, давление внешнего управления есть. Оно проходит через Центробанк. И тут, я думаю, Путин не, не форсирует события в части финансовой политики, потому что ждет, какие-то события должны произойти в глобальном процессе финансовом это вероятно будет ближе к выборам президента сША но какое-то будет финансовое падение на рынках поскольку вот эти вот американские финансовые пузыри возможно даже весной уже начнется мощное падение тут и доллар может ослабнуть но а финансовый кризис очень вероятен в сША и вот на волне вот этого кризиса, возможно и активное уже э, перехват управления в центробанке россии ну вот я так вижу пока эту ситуацию а мы в общем то должны готовиться к этим событиям и работать но ну, уже часть в части идеологии вот я на этом закончу благодарю всех да, спасибо, Олег. Следующий выступает Татьяна Чупрова, город Санкт-Петербург. Татьяна, вам слово. Я хотела бы немножечко поговорить о том, что такое наш народ, что такое мы с вами. Мы говорим народный суверенитет, а кто народ-то, да? кто мы с вами? Да, чуть-чуть, буквально пару слов. Мы с вами живем в самой северной стране. А территория нашей страны на две трети, больше 65% находится в зоне вечной мерзлоты. Мы живем там, где крайний север, Арктика, это вообще территория вечных льдов, которые не тают никогда. То, что северный морской путь сейчас периодически дает возможность проходить без ледоколов, ввиду некоторых изменений сезонных, как говорят, Ученые климата, у них сезоны не года, а более большие периоды. Это, в общем, конечно, для нас очень большая радость, как для северных людей, но мы же понимаем, что север, он и есть север. Мы живем на территории с очень высоким риском земледелия. Только маленькая полоска нашей земли от Воронежа и Краснодарскому краю туда к Черному морю это чернозем, и только там, в общем-то, можно как-то прогнозировать урожайность и заниматься сельским хозяйством в нормальных человеческих условиях. Все, что находится в Сибири, в Центральной России, на Северо-Западе, это очень высокорискогенная территория для земледелия. Очень бедные почвы, которые без применения химических удобрений вообще не дают тот уровень урожая, который приемлем для, для того, чтобы заниматься этим видом деятельности. То есть нас Бог поселил на такую достаточно жесткую территорию, но тем не менее, наш народ не только живет на этой территории, процветает, летает в космос и творит чудеса. Что же такое мы за русский народ? Мы люди северные. И это вот та территория, на которой мы живем, она сформировала наш характер. Ну, посмотрите на всех нас. Да? Для нас важен каждый человек. Если на Западе у них концепция звездности, то есть они поддерживают лидеров звезд, это у них их мир. Они живут на юге, их северные территории, их самые северные территории для Европы, для нас это Воронеж да, и Краснодарский край. Мы с вами живем в Санкт-Петербурге, например, да, это самый северный город из, из миллионников. Для нас в наших условиях важен каждый человек, иначе в условиях крайнего севера вечной мерзлоты мы просто не выживем. Отсюда для нашего народа очень важно уважение к другу, очень важно уважение к соседу. А иначе, ну, по-другому мы бы просто не смогли существовать. Вот такой вот мы с вами интересный народ, и когда. Встает вопрос о народном суверенитете, надо помнить, кто мы. Вот это я хотела бы немножечко вот так вот расширить вопрос, внести такой некоторый, может быть, взгляд извне, а нас сами. Так, следующий выступает Михайлов Руслан. Руслан, вам слово. Здравствуйте, уважаемые соратники Национального свободительного движения. Ну, я хотел бы еще подчеркнуть, чтобы взять все-таки национальный суверенитет, должен быть запрос со стороны народа. Поэтому я еще хотел бы призыв сделать такой, чтобы все-таки граждане ну, быстрее записывались в активисты, ну, становились активистами национального освобождения, ну, к ноду быстрее примыкали и делали решительные шаги. Например, выходили бы с требованием, э, то, что Путин, продемонстрировал 15 января. Они, чтобы становились и требовали с власти какие-то перемены, чтобы происходили. Если народ этого не захочет, значит, национального суверенитета никакого не будет. Пока я хотел бы подчеркнуть только одно единственное движение, организация, которая это требует. Это, естественно, НОД. Об этом уже сказал и наш национальный лидер, Владимир Владимирович Путин. Поэтому... Народ должен э, быстрее подключаться к этой борьбе. И тогда мы быстрее вернем суверенитет. И все равно придется народу э, подключаться, потому что все-таки кто будет приходить на вывод, ну, когда вот этот референдум стартует? Все-таки народу придется приходить э, и голосовать. Хотят они изменения в стране или нет? Если мы хотим изменения в стране, значит нам надо все-таки изменять Конституцию. По этой конституции жить невозможно. Она для нас колониальна. Поэтому это должен понимать каждый гражданин, что, э, каждый, что, что э, изменить жизнь к лучшему, он должен принять решение. Ему жить хочется в свободной стране или оставаться хлоем американцев. И это должен он принять уже в ближайшее время. Потому что в референдум все равно скоро это произойдет. Все, мне больше добавить нечего. Пока. Спасибо. Спасибо. Следующий выступает Александр Зенин. Здравствуйте, дорогие соратники. По поводу суверенитета и политической обстановки, вот я полностью согласен с Олегом, он так хорошо все обрисовал. В деталях вот хочется сказать, что... Почему мы должны разделять государственный суверенитет от народного суверенитета? Ну, это так, философский вопрос, в общем-то, для размышлений. А в практике, вот если сейчас вот посмотреть, что мы можем сейчас уже начинать делать для народного суверенитета. Потому что если говорить о государственном суверенитете, то без экономической составляющей политика, конечно, будет трудна. То есть это олигархи, и самый главный олигарх, это, как сказал Олег, это Центральный банк. Дело все в том, что если Центральный банк, мы с ним управляемся, то в большей степени, в общем-то, мы уже управляем всей финансовой системой нашей, нашего Отечества. А это значит, практически все ну вот, хозяйственные объекты или там олигархические э, объекты, если говорить языком таким вот, э, то э, они в общем-то будут под жестким э, контролем. Э, через финансовую систему, естественно. И э, здесь, в общем-то, народный суверенитет, ну как он может проявиться, когда э, там должны быть специалисты, и в, в общем и целом это ну, как сказать, очень серьезная государственная проблема. Финансовый, вернее, как экономический суверенитет и, естественно, финансовый суверенитет. Вот. А если, допустим, опуститься на, ну, на, на нашу действительность, вот сейчас, например, да, вот есть у кого-нибудь вот понятие, допустим, вот, Общественная палата, как она может, допустим, сейчас уже, мы можем там участвовать в этой общественной палате, и через общественное мнение, общественный суверенитет, вернее, народный суверенитет, мы можем влиять на решение, допустим, вот, местных региональных органов, включая, естественно, губернатора. И вот, потому что вот как мы стоим на пикете, и, допустим, ну, большинство, в общем-то, пикетчиков заметило такую закономерность. Когда народ приходит, кстати, очень много людей останавливаются, просто читают э, плакаты, потому что уже вопрос поднят. И они внимательно, даже если этот плакат написано там много, и очень э, мелкими буквами все равно э, пытаются понять и про прочесть. И когда им говоришь, что люди, вы собираетесь приходить на референдум или там приходите на референдум, берите власть. Но даже без берите власть, когда говоришь, что приходите на референдум, mm -hmm. они, говорят, они говорят, а когда референдум? Они не спрашивают уже про а, суверенитет и вот эти вопросы, а некоторые вообще подбегают и сразу подписи ставят. Ну, есть, конечно, отдельные люди, но, знаете, есть такой пласт людей, он был всегда, со времен Ивана Грозного. Знаете, вот, допустим, при Николае II втором, втором, не устраивала царская династия, не устраивала там, этот, патриархат и так далее. После революции появились люди, которые говорили, о, Сталин, не устраивал всех Сталин. Ну что, добились революцию, разграбили страну разделили ее на какие-то куски. Потом эти же люди стали возмущаться Сталином. В результате появилась Вторая мировая война. Это, в общем-то, события связаны. Потому что вот после Второй мировой войны почему-то поднялся, вдруг неожиданно поднялся вопрос, что вроде бы Гитлер воюет с Сталином. Ну, это, ну, ну, я не знаю, это ни в какие рамки не влазит, а по сути это может быть и так. Он не со Сталином воевал, конечно, а с народом российским. Но под этот, под этот лозунг опять появились люди, которые говорят, вот Путин. вот. И сейчас им нужно э, браться за вилы вроде бы, там устраивать кровопролитие и все такое прочее. Я думаю, что вот э, этот процент, как показал в ЦИОМ, он небольшой, он около 10%. С ним может даже сейчас, пока считаться и не нужно... И вступать с ними в дебаты и объяснять что-то тоже не нужно. Это трата сил. Надо поддерживать именно те, тех людей, которые вот к этому стремятся. Потому что не у всех людей четкое понимание о суверенитете вообще. Ну вот, такие вот вещи. А самый главный вопрос, как вот, допустим, с общественными палатами. Как мы можем... Вот, наше национально-освободительное движение, как может влиять через общественные палаты, уже сейчас начинать потихонечку и быстрыми темпами увеличивать вот этот вот вал влияния и по сути дела это, в общем-то, ну, пере, перемещать это к, к народному суверенитету, вот, этот баланс смещать чтобы голос каждого... Кстати, я э, сделал э, как-то вот обзор, и мне очень понравилось, в частности, вот э, если кто смотрел Воробьева э, выступление, э, ну, оно маленькое было, не выступление, а вот э, такой на 7 минут был ролик, и там, значит, э, показали обратную связь с населением. Очень четкая, хорошая система. Вот. это вот можно сказать первый этап такого вот значит, суверенитета, потому что через эти каналы мы можем тоже звонить и спрашивать, вот ставить вопросы о суверенитете. И такие же каналы точно, вот скорее всего, в, я туда еще не, не заходил в Мосгордуму в и в каждом в принципе регионе. В каждом регионе такие есть, только там ну, на, на, разному, на разном уровне. Допустим, через, через письма, через звонки. А вот Воробью мне вообще понравилось. Целый колл-центр такой вот мощный. И очень хорошо все организовано. Вот. Ну вот пока все. Да, еще. То есть это... Народный суверенитет — это по сути дела народо правильно же, да? Ну вот, так что в общем и целом надо уже сейчас уже начинать закатывать рукава и вторгаться в это, впрягаться в эти, значит, решения проблем суверенитета на уровне, вот мне кажется, общественных палат. Ну вот, сейчас у нас как раз и идет попытка втянуть народ в общественные вот эти обсуждения, а вот через эти общественные обсуждения народ будет как раз и втянут в управление. То есть сейчас идет сопротивление, мы как видим, чиновников вот этих элит в попытке не пустить народ в управление государством. И поэтому мы, как национально-освободительное движение, как сказать, идеологи освободительного процесса, нам необходимо самим правильно сказали, влиться и потянуть за собой людей. То есть люди, люди должны четко понимать, что от них требуется. Но мы на улице видим ну, большая масса людей, которая сопротивляется, не хочет, не хочет брать на себя ответственность, не хочет думать, даже не хочет разбираться. Вот, Но как Наверное, все равно мы с этим справимся, активных людей достаточно много. и они смогли бы потянуть вот, это вот, вот эти вот вопросы. Сейчас у нас еще есть один вопрос, или даже несколько вопросов, вот от наших слушателей в Ютубе. Планируют создать ТСЖ в большом многоквартирном доме, и потихоньку из тысячи людей только 5-7 человек, которые решили, ну, участвуют активно. А вот остальные люди, им как бы неинтересно, даже если речь идет об их доме, об их квартире, также можно считать дом как большое предприятие, допустим, совместное проживание, там, общее имущество, рабочие места, возможность создать самоуправляемого общества, но людям это как бы не надо, и вот она спрашивает, наверное, правильно ли она дает такую оценку или нет я как старший по подъезду сталкивался с этой ситуацией, и что хочу отметить что это касается нашего общества всего в целом вот мир капитала и мир буржуазии в котором мы живем он очень разобщает людей То есть у каждого жителя многоквартирного дома своя конкретная ситуация в жизни у кого-то бизнес, у кого-то там какие-то дела, э, еще. Все думают только о своем кармане. Это природа капитализма. Поэтому думать э, в обобщающем таком формате, как целым домом, собраться на собрание, людям сейчас тяжело. И пока у нас будет э, капитализм, пока люди будут заботиться о своих каких-то капиталах там на стороне не будет никакого общественного процесса вот это, это психология второе вот пагубное влияние капитализма это то что за правила капитализма они народ держат в состоянии скотов которые должны постоянно впрягаться и работать от рассвета до заката то есть люди просто приходят вечером домой и ничего не надо потому что с утра надо опять бежать и опять за это за рублем за этим длинным поэтому сил просто физически не хватает но то чтобы заниматься какими-то общественными делами улучшать там быт в своем доме <coughs> опять же это решит вопрос смена общественно-политического строя в стране когда мы будем иметь более социально ориентированное государство люди будут спокойно работать часов 6 рабочий день будут возвращаться заниматься детьми заниматься бытом увидят какой двор там у них увидят какие подъезды будет время чтобы это все обсудить где-то во дворе поговорить то есть автоматически вот это вот время свободное оно будет преображаться в свободный творческий потенциал людей это кстати о чем говорил вот товарищ сталин когда предлагал пятичасовой рабочий день для творческого развития людей поскольку это нужно время чтобы человек подумал как бы погулял на природе тогда у него включится механизма какого-то творчества и тогда в общем-то, состояние творчества человека – это очень ценная вещь. Тогда будет вот эта вот соборность, в которой люди собираются и вместе что-то решают. И приходят к совершенно удивительным решениям. И очень быстро дело пойдет и в плане ЖКХ. Ну, тут вообще очень много задач перед нами стоит. Это и расселение мегаполисов, то есть должна быть госпрограмма создания малых городов, поселений таких, потому что ну, не нужно поселения больше 10 тысяч. Это в плане и улучшения демографии, чтобы дети свободнее жили на своей земле, в своих домах. Вот. Эта программа очень важна. Пока вот в условиях капитализма, в мегаполисах, то, что нам готовят вот эти концлагеря бетонные, это, конечно, очень тяжело будет сделать. Но это вопрос идеологии, вот, который нам придется решать. Это близость к земле должна быть. И э, социальное равенство, э, уход от капитализма к более социально ориентированным формам управления государства. Вот я так отвечу. Вопрос непростой. Вот так вот просто заставить людей... Балками из квартир там давайте на собрание за, за три недели объявление вывешивается давайте соберемся вечером обсудим никто не собирается это вот состояние общего капиталистического общества Нет. важно решить свои проблемы подождите это не, не, не мешайте мне у меня вот свои конкретные проблемы в фирме там в банке или где-то еще свой капитал нужно беречь вот такой вот ответ у меня будет. Хочу немножечко вот в ключе, как вот Олег задал, продолжить мысль. Немножечко, может быть, в общем. У нас в обществе со времен еще Советского Союза у многих сложилось ложное представление, что будто бы наши классики марксизма-левинизма в своих работах разработали четкое представление о том, какое должно быть социалистическое государство. А на самом деле ни Маркс, ни Ленин в своих трудах, они не представляли, какой, каким именно должно быть государство. Они, когда начинали строить Ленин государство, они строили вживую. То есть это была практика, вот и практика. А марксисты и потом Ленин, они изучали капитализм природу буржуазии, капиталистического мира, сделали вывод, что эта формация, ввиду неразрешимости противоречий в ней заложенных, она в любом случае исчезнет. И исчезнет через революцию. Это они вывели. А вот э, также они предполагали, что э, дальше будет век коммунизма, там разные стадии через социализм, но четкой теории у них не было. Об этом же и э, Сталин писал, что нету, ребята, теории у нас. Поэтому до сих пор ведь теория социального или социалистического государства четко прописана, проработана, ее не существует. Есть некоторые работы у Сталина. Есть некоторые статьи у Ленина, где они рассуждают, какие может быть государство да, вот этого вот переходного периода, когда, по сути, так как они высказывают в эпоху коммунизма, и государства-то нету, потому что нет классового противоречия нет государства в их представлении. А что будет там, ни мы не знаем, и они не знали. Вот. Поэтому вопрос народного суверенитета, который сейчас всплывает, он действительно очень сложный. Классики, по сути, не могли ответить на этот вопрос, они только начали его обдумывать в свое время, выстраивая да, страну Советов. Был у них образ именно страны Советов. Это не форма парламентаризма, а это друг другая форма, где Советы, как писал тот же Ленин, что это есть работающая корпорация, то есть это с, сами работают. И, это объединение с одной стороны законодательной, с другой стороны исполнительной власти. Но вот четкого представления теории проработанной не было и до сих пор нету. Добрый день, дорогие соратники. Я когда вот услышала из уст президента слова «суверенитет народа должен быть безусловным» и термин «плэбисцит» как высшую форму волеизъявления народа у меня в душе, вот и в голове произошло какое-то озарение и внутренняя радость. То есть президент выражает самую глубокую степень уважения, доверия и любовь к своему народу и к своему отечеству. Он обращается к каждому человеку нашей страны как к личности. Все мы, то есть все мы должны проявить максимальную степень ответственности, и участие в сегодняшних реалиях происходящих событий. И через это действие должно свершиться, вот и через это действие должно свершиться осознание своей сопричастности к сегодняшним сумбоносным решениям и поступкам по отношению к референдуму, к всенародному голосованию. То есть должно вот таким образом произойти русское чудо, которое всегда Наш народ, наш народ вело к победе. То есть в полной мере должен раскрыться вот этот высокий, высочайший потенциал массового самосознания нашего народа. Вот. то есть И должно как бы, перейти в другое качество участия в процессе победы. Вот. И тогда через проявление вот этого другого качества в действии высокой морали и нравственности и свершится победа. И она эта победа, она будет такая выстраданная со слезами на глазах, что ее уже мы, наш народ, мы ее никому не отдадим. И как следствие уже будет строительство нового с идеологией патриотизма и народного суверенитета. По-другому сегодня победы быть просто не может то есть только через соединение вот этих э, данных нам свыше э, сакральных духовных качеств с материальным действием на земле э, вот мы и э, мы и придем к победе здесь задействован такой высший разум что э, как бы вот мы люди уже, мы граждане нашей страны, русские, мы должны стать вторым полюсом этого действия, и тогда будет победа. То есть через осознание высокой нравственной э, морали э, мы приходим, переходим в другое качество соучастия в процессе э, всенародного голосования. Вот. То есть. Э, на вот эта победа наша, она как после дождя смоет все нечистое, и справедливость восторжествует. И, и уже нам дают, и правильно нам президент уже как бы тоже намеки дает. Госсовет, то есть советы. Вот. и колоссальную сейчас видим потребность в обществе на пикетах в разъяснительной работе, нода. То есть мы на правильном пути. Вот я так вижу. И у меня и вот и радость и спокойствие на душе, что наш национальный лидер, он нам о, о, другими словами, но он также думает, также действует, но он нам указывает путь через вот свои послания, через свои изречения. Спасибо. Вот у нас еще Яна Фролова задает такой вопрос. Вот ей интересно, как. Национально-освободительное движение планирует перехват власти. Вот кто-нибудь может ответить? Ну, вопрос власти, он самый актуальный сейчас у нас. И, наверное, ставить надо вопрос не перехват власти, а формирование органов управления, органов власти народного управления, но это будет не перехват, а, скорее всего, ну такой пошаговый переход, поскольку у нас все понимают, что нужно привлекать народ к управлению страной, но за сотни лет различных форм там царизма, феодализма наш народ сотни лет был в крепостном закабалении и просто потерял навык управления то есть те вот традиции народных вечи копного права они уже отстоят но ну, на тысячу лет то есть мы потеряли немного их надо восстанавливать и по мере того как мы будем восстанавливать вот снизу вот эти управленческие все механизмы копного права то вопрос власти он решится сам собой. И поэтому я вижу, что Путин понимает эти вопросы, и он не форсирует, а как бы готовит почву для низовых процессов таких из народа, как бы такие ячейки, общины, там возникают обсуждения в среде народной. А оттуда уже будут выстраиваться, то есть десятники, сотники тысячные. Вот по такому типу. Единственный путь, который на Руси работал всегда до христианства, и он был настолько устойчивый, что, ну, по источникам говорится, что в таком режиме общество на Руси существовало не одну тысячу лет. А вот по поводу Али... перехвата власти, вот. Я как-то начал слушать Панарина с подачи наших активистов и вот последнее выступление его интересно. Он зачитал документы Сталина о том, как была перехвачена власть и там, как я понял, история очень искаженная, которая нам чем-то подается. Там получилось, временное правительство уже практически сдало на тот момент на К октябрю 1917 -го года и уже готовила сдачу Санкт-Петербург. И вот три человека, куда входил Сталин, он потом, годом позже, это все события расписывает. Дзержинский, и потом, по-моему, Потапенко, эту фамилию, мало кто знает, но он был начальником внешней разведки при царской России. То есть у него были и кадры, и навыки, и образование, и, естественно, сеть своя была развитая. Вот. А как, как это все случилось? Вот Сталин написал, что матросы и люди значит, в кожанках как бы пришли на это собрание и арестовали, по-моему, арестовали значит, весь президиум, весь президиум который, временного правительства, который на этот момент собрался. Это внесло такую, в общем-то, сумятицу в собрании. И в этот момент, значит, я так понял, что Сталин объявил, что власть переходит к съезду большевиков. Ну и, как описывает дальше Сталин, что поскольку Сталина мало кто знал, и ему пришлось как бы пригласить Ленина. То есть Ленин уже приехал на все готовенькое и возглавил практически съезд и, естественно, партию большевиков. Вот. вот у меня вот где-то в глубине души вот именно такое понимание вот именно перехвата власти сейчас, на сегодняшний момент, потому что опыт уже такой есть. Вот. И он, такой опыт проявился очень сильно... В Севастополе, если кто помнит, как события там развивались. Вот. А потом, значит, такое же было в Симферополе. Вот. И сейчас вот просто готовится такая почва для этого. И мы в этом плане должны сыграть большую роль, потому что мы, ну, образно говоря или как фигурально выражаясь, можем сыграть роль вот этих вот матросов и... Людей в кожанках, которые выйдут на улицу и значит, будут вот сканировать там ситуацию, передавать ее значит, через региональные органы власти. Извините, пожалуйста, я хотел бы дополнить. Народу надо уже пора самим брать и освобождать отечество, примыкать к национально-освободительным движениям. Многие люди задают вопросов и ничего, никакие силы не предпринимают. И думают, я это знаю не понаслышке, и вы, наверное, слышали, что Путин все сделает, Путин все решит. Нет. Если мы хотим освободить отечество быстро, значит каждый гражданин нашей страны и постсоветского пространства должны приложить все усилия. Потому что если этого не будет сделано, я уверен, что мы вернем суверенитет. Просто суверенитет будет... Вернется не так быстро, и, возможно, даже не так бескромно, как сейчас тоже Путин делает медленно. А почему он так медленно? Потому что народ еще не проснулся. И пора народу просыпаться и требовать именно выполнения вот этих хотя бы указов, которые сделал Путин 15 ян января. И Государственная Дума в первом чтении приняла по проекту сделала там, и оригинальные э, депутатам отослала. И они буксуют. Они уже не хотят, вот, что вот второе чтение произошло. Не произойдет второе чтение, значит, не будет изменений в Конституции. Значит, не будет референдума нашего долгожданного. это должен понимать каждый гражданин нашей страны. Что сейчас ему как раз то время наступило, когда он должен сказать, я хочу изменений в стране. Значит, выходите и требуете с государственных вот этих чиновников изменений. Да, правильно, поэтому и нужно поднимать вопрос широк, широкого обсуждения в массах, вот именно этот вопрос, и инициировать все это. На этом, наверное, мы заканчиваем нашу передачу, будем следить за вопросами, которые появятся под нашим роликом, также приглашаем всех слушателей, Круглый стол у нас проводится с активистами и координаторами национально-освободительного движения. Здесь мы обсуждаем самые острые текущие вопросы, которые нигде на телевидении, в средствах массовой информации не звучат. Поэтому приглашаем людей активнее распространять эти ролики, активнее распространять материалы национально-освободительного движения, включаться в группы и сообщества в социальных сетях, ну и участвовать в освободительном процессе на улице ваших городов, где активисты национально-освободительного движения уже организовали всю необходимую инфра инфраструктуру, создали штабы, то есть это, можно сказать, народ объединен вокруг Отечества идеологически, вокруг памяти своих предков, своей истории, и приглашаем, кому дорого наша страна, наша Россия, Наша Россия в границах 1945 -го года, как мы уже это знаем, потому что именно по итогам 1945 -го года наши отцы и деды отдали почти 30 миллионов жизней и закреплено это в международном праве. По международному праву границы по итогам 1945 -го года незыблемы. Мы только сейчас наблюдаем, что... Какая-то горска людей, которые считают себя победителями в холодной войне в 1991 году, пытаются пересмотреть эти итоги и пытаются переписать историю. Вот именно этого народ России не должен позволить сделать для сохранения мира во всем мире. Все, присоединяйтесь, участвуйте, всего доброго, до свидания.